Новая эпоха уже настала. International Auto Club представляет автоматизированную платформу, которая объединяет возможности платежных систем и кэшбэк-сервисов, а также эффективные принципы партнерских программ. AutoUnit — это универсальное платежное средство корпорации International Auto Club. AutoUnit — это высокотехнологичный скоростной блокчейн. Монета «Автоюнит» — это внутреннее средство платежа для более чем 12 тысяч предпринимателей, более чем 70 тысяч партнеров International Auto Club и более чем 600 тысяч пользователей системы. Монета «Автоюнит» может свободно торговаться на биржах. Курс «Автоюнита» определяется биржевым курсом и имеет волатильность. За почти 4 года существования International Auto Club стал одним из крупнейших кэшбэк-сервисов в России — Имеет собственную платежную систему, предлагает участникам уникальную партнерскую программу. Более 600 тысяч пользователей подключены к системе, это доказывает их высокое доверие. В архитектуре платформы заложены естественные механизмы постоянного увеличения числа пользователей. Автоюнит является средством расчетов не только внутри платформы, но и за ее пределами. International Auto Club фактически является гарантом выкупа автоюнита. International Auto Club – это бизнес-проект с почти четырехлетней историей развития. Присоединяйтесь к системе и получайте скидку на покупку монет, привилегии при работе с платформой, кэшбэк, заработок от участия в партнерской программе, преимущества баунти-программы. Новая эра уже наступила. Воспользуйтесь ее преимуществами – работая с International Auto Club. Добро пожаловать в International Auto Club!